Меня зовут Аркадий, информа агентства Ледокол. Махаммад. Махаммад меня зовут. Очень приятно. Сколько дней до Нового года осталось? До нового года вообще юминочка остался. Сегодня я не помню, 16 по-моему, да? Ну, Вроде как 17 17 сегодня. Значит, 14 день. А, отлично. А вы чувствуете новогоднее настроение? Честно говоря, чувствую в душе. Но наполовину наполовину. наполовину. Хорошо, а с чем связано новогоднее настроение для вас лично? Настроение для меня, что я и здоров. Это самое главное. Всем желаю здоровья, счастья по всему миру, всем людям. Хорошо, а вообще, как вы считаете, жизнь? Простых, трудящихся, ваша в том числе, она улучшилась за этот год или ухудшилась? Честно я тебе скажу, как есть. Я же мужчина, человек нормально, да, взрослый, бородатый, белый, седой, да. На самом деле не очень, не очень, не очень. Хуже, хуже, хуже. Почему я не знаю, откуда, я не знаю. Несколько лет назад, даже год назад был лучше. А год прошел там, в прошлом году там нормально был. Как-то выживали. А как все это движение туда-сюда, там специальная операция нафиса хуже стало. В магазинах подняли цены на 100, на 200 процентов. Да. Я взрослый человек мне 61 год пенсию не могу получать. Мои предки всегда 60 лет получала Представляешь? Подняли на 65 лет. Не каждый доживает. Зачем пенсионеры старых людей? Я не смогу идти, где-то работать. Меня на работу не берут, так как если я говорю, да. У меня паттерн, по-моему, Я вынужден где-то идти, где-то еще где-то там постурником работать, да, такого таком возрасте. Хотя я мог пенсию получать, как-то выживать. Сделали 65 лет. Кто сделал, как сделал, как я, мой судья. Рано-поздно каждый свой получит. Вот так я живу, брат. Да, правда, давай. А вы не связываете эти отрицательные изменения с действием системы, вот капиталистической системы? Вы же явно учились еще в советские времена, Может, знаете, что такое капитализм, что такое социализм. Вот как вы считаете, система капитализма виновата в том, что улуч... ухудшается жизнь трудящихся? Я думаю, что, честно сказать, нет настоящего капитализма. Есть мафиозная жизнь. Наверху кто кайфует, отдыхает, у них все есть. А для людей, таких как я, у меня похрен. Сегодня я живу, завтра может быть меня не будет. Я ничего не боюсь. Правда я говорю. Для простых людей ну, нету не такого. там Что-то получат, молчат. Показуха одна. Вот так я тебе скажу. Правда я тебе говорю. Ну и помните ли? Я извиняюсь, капитализм здесь ни при чем. Понимаешь, да? Капиталисты в Европе, там, в каких-то странах живут, у них там 2-3 тысячи долларов пенсия. А у нас что, пенсия нет то, ничего нет то. У нас, знаешь, как получается? Нам говорят, все будет хорошо 20 с лишним лет. Я ничего не вижу хорошего. Вот так правда. Хорошо. Так, а вот по поводу того, что повысилось с 1 декабря у нас на 9% ЖКХ, вся система подорожала, как вы к этому относитесь? К этому знаешь, как я отношусь? Юмором. Это не только сейчас, до этого поднималось, поднималось, еще поднимается. Олигархам, миллиардерам, тем, которые государство ограбили, Нашу Родину, Советский Союз был, да? наши отцы деды воевали. они что-то делали, свою жизнь положили. Я извиняюсь, какие-то, не скажу, я не могу ругаться, просто нехорошие люди вот это все забрали к себе, людей оставили, извиняюсь, носом. Вот так я думаю, так и есть. Хорошо, благодарю вас за ответы. Удачного ну, да, дня, до свидания. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Сколько дней до Нового года? Ну, даже не знаю, две недели, по-моему. Ну, да, да, две недели. Как вы считаете, у вас есть новогоднее настроение? Нет, совершенно нет. А от чего зависит новогоднее настроение для вас? Не знаю, как. Я не праздную. Понятно. Ну, хорошо, тогда ближе к реальной жизни – вот 1 числа, 1 декабря, повысили тарифы ЖКХ на 9%. Как вы к этому относитесь? Плохо отношусь, очень плохо. Государство очень много. Хорошо, а как вы считаете, капиталистическая система хозяйствования, она как-то помогает или наоборот ухудшает жизнь для трудящихся? Ну, я думаю, это ухудшает. Только. Я не вижу, что. Если бы помогало, она бы видно было. А пока ничего не видать ничего такого. Может поэтому вы вынуждены не праздновать Новый год, а работать? Я не по этому поводу не праздную. Я к исландскому календарю отношусь больше. По Нет, не в этом пути. Ну ладно, а у вас далеко до Нового года? У нас уже прошел. Ладно, спасибо вам за ответ. Удачного дня. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Сколько дней до Нового года? А, ну где-то 15 Так, 14 дней до Нового года Как вы считаете, у вас есть новогоднее настроение? Да, вполне Как считаете, от чего зависит новогоднее настроение для вас? Стол накрытый Хорошо, а не подорожало ли накрыть стол в этом году, если вы замечаете это? Нет, не замечаю, если честно То есть вы не сами накрываете? Нет я так помогаю с готовкой. А, понятно. Но как считаете, вот с 1 декабря повысились тарифы ЖКХ? Это для вас лучше, хуже, ничего не изменится? На 9% повысилось. Думаю, ничего не изменится. Ладно, как вы считаете, в следующем году будет жить лучше или хуже, чем в этом? Лучше. Какой вы оптимист. Благодарю за ваше мнение. Удачного дня. До свидания с наступающими. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Сколько дней до Нового года? Дней 10-15. Между этим 14 дней. Ладно, как вы считаете, у вас есть новогоднее настроение? Я думаю, нет. Как вы думаете, от чего вообще зависит новогоднее настроение? Я думаю, от настроения дома, наверное. Если оно там есть, то оно у тебя и есть. Ну настроение дома, оно как-то зависит от финансового, экономического состояния, от положения дел на работе? Я думаю, да. Наверное, зависит. Хорошо. А вот недавнее повышение тарифов ЖКХ на 9%, вас это как-то касается? Конечно, касается. У меня есть дом, есть ЖКХ, плачу, касается. Но это в положительную сторону, в отрицательную сторону влияет на жизнь трудящихся, таких как вы. Ну, наверное, отрицательно. раз они растут, зарплата не растет. То есть у вас тоже зарплата не растет, понимаю. Хорошо, как вы считаете, в следующем году улучшится как-то система или капитализм не способен улучшать жизнь для трудящихся? Ну, я думаю, не улучшится. Думаю, будет только хуже и хуже. Я думаю, вы сами знаете, почему. Ну, я-то знаю, вот знают ли товарищи и а как... Все все понимают и все все знают. Да почему не объединяться, чтобы улучшать собственную жизнь? Нет ответ на этот вопрос. Понятно. Благодарю за ваше мнение. Удачного дня с наступающим. Добрый день, ком... информагентство «Ледокол». Меня зовут Аркадий. Вы чувствуете новогоднее настроение? Чувствую. Тем более, предновогоднее настроение есть. Это радует. Сколько дней до Нового года? Как? Э, до Нового года... Так, 18, 19, 20... 13 дней. 14. 14, извиняюсь. Ладно, хорошо. А от чего зависит ваше настроение, вашей семьи перед Новым годом? Все месяц собраться, и все настроение. Хорошо, а от финансового и экономического положения ваша семья зависит, настроение предновогоднее или как? Ну, когда как. Ну, так-то все хватает в данный момент. Это хорошо. А вот 1 декабря этого года на 9% разом повысили все тарифы ЖКХ. Как вы считаете, от этого ваша семья пострадает, не пострадает, ничего не изменится? Ну, в данный момент, как, пока, как время покажет. Вот что в данный момент скажу. А так, навряд ли что ли, пострадают? Ну, могут и некоторые пострадают, но сейчас не знаю. С такой, как бы, санкциями, такими, не знаю, тоже. Хорошо, а вот в следующем году, как вы думаете, будет ли нам жить лучше? Живем, видим, как говорится, тоже. Ладно, благодарю за ваше мнение. Удачного дня. До Добрый день. Меня зовут Аркадий, агентства Ледокол. Сколько дней до Нового года? 15. ,5. 15, по-моему. Отлично. У вас есть новогоднее настроение? У вас? У мамы? Да. Есть. Отлично. А от чего зависит ваше новогоднее настроение? Атмосфера, наверное. Хорошо. А от экономического, политического, финансового состояния ваша семья, оно как-то зависит? Нет. Понятно. Но как вы считаете, повышение ЖКХ на 9% 1 декабря, оно повлияет на вашу семью? Станет лучше жить, хуже? Нет, не повлияет. Надо было все-таки, наверное, маму спрашивать, да? Наверное. Ну, ладно, я надеюсь, что все же не повлияет. Благодарю за ваши ответы. Удачного дня. До свидания, с наступающим. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Сколько дней до Нового года? Так, семнадцатое, четырнадцать. Отлично. У вас есть новогоднее настроение? Ну, потихоньку появляется. Замечательно. От чего зависит для вас новогоднее настроение? Вообще много факторов. Ну, перечислите их, пожалуйста. Ну, чтобы дома все было хорошо, с детьми и с родными, чтобы военная операция специальная скорее закончилась, благополучно, чтобы все наши ребята вернулись домой в целости сохранности. Так, как считаете, 1 декабря повышение тарифов ЖКХ на 9%, оно повлияет на вас, на вашу семью в отрицательную или, может, в положительную сторону? Ну, я думаю, что повышение всегда влияет в отрицательную сторону. Ну, может, улучшится качество самих услуг на эти 9%. Ну, если с таким условием, то я думаю, что мы будем только рады. Хорошо. как считаете, в следующем году будет, будет жить нам лучше, хуже или ничего не изменится? Я каждый год думаю о том, что следующий год будет для нас лучше. Я а... в это верю и надеюсь на это всегда. А на самом деле, как оказывается, лучше или хуже? А мы же все живы, здоровы, растем, детишки наши учатся. Я думаю, что все хорошо. Замечательно. Благодарю за ответ. Удачного дня. Спасибо. С наступающим. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Сколько дней до Нового года? Так, во-первых, здравствуйте. До Нового года две недели, 14 дней. Замечательно. Подскажите, у вас есть новогоднее настроение? Я учусь в медицинском университете, и пока у меня есть только сессия. Понятно. Ну, учитесь удачной учебой и сдачи сессии. Так, подскажите, от чего может зависеть ваше или в семье новогоднее настроение? Ну, непосредственно от э, того, как выглядит квартира, я думаю, и насколько непосредственно спокойные люди. спокойные и счастливые люди. Если царит спокойствие, значит есть и новогоднее настроение, значит есть и настроение к жизни, не знаю. Так, хорошо. А от финансовых, экономических и политических происшествий это как-то зависит? Я скажу, что мы не политичны. Наша семья... Ну... Ну, а можно этим и закончить, да. наверное. Ну, да. Так, и вот последний вопрос. 1 декабря произошло повышение тарифов ЖКХ. На вас это как повлияет? Положительно, отрицательно, никак не повлияет? Но все равно небольшой отрицательный эффект есть. Небольшой отрицательный эффект есть, но что-то конкретное я выделить не смогу. Хорошо, с наступающим Новым годом. Благодарю за ваше мнение. До свидания. Добрый, меня зовут Аркадий, информагентство Ледокол. Подскажите, сколько дней до Нового года? <рискотворки> <рискотворки> так, сегодня либо 16, сегодня либо 16, либо 17, 14. Замечательно. У вас есть новогоднее настроение? Конечно, конечно. Сейчас, замечательно. А, от чего зависит ваше новогоднее настроение? Ну, от того, как близко Новый год. Хорошо. А как-то оно от финансовых, политических, экономических событий зависит? Нет. Качество Вот 1 декабря этого года повысили тарифы ЖКХ на 9%. Это как-то на вас повлияет в этом году, в следующем? Улучшит вашу жизнь, ухудшит? Да нет, никак не повлияет. Хорошо. Как вы считаете, следующий год будет лучше, чем этот? <свот> Такой же. Благодарю за ваше мнение. Удачного дня с наступа!